Вы на канале Парикмахер с нуля. Сегодня мы будем окрашивать блондинку. Посмотрите, у нас здесь седина 100%. Отросшие корни приблизительно сантиметр. И косметическая база тоже приблизительно сантиметр. Что мы будем делать? Мы будем делать два разных состава. И наносить будем техники сложного окрашивания. Что означает сложное окрашивание. Мы будем выделять одну прядь, накладывать ее на планшетник. И не доходя от Роши натуральной базы, мы будем закрашивать сначала косметическую базу. Вот смотрите, я положил прядь, прядь на планшетник и состав, который я развел, для косметической базы я наношу только на косметическую базу натуральную базу я не затрагиваю итак друзья смотрите мы берем 5 сантиметр для того чтобы нам было удобно я накладываю аккуратно прядь на планшетник и косметическую базу Я отдохнуть окрашиваю до начала натуральной базы где у нас отросла натуральная база состав у меня разведена косметическую базу полтора процентный оксид 1 к 2 я на нее нанесу сейчас на 20 минут и потом я разведу другой состав который я уже Сразу же буду наносить на корни. И вот так за прядью, прядью аккуратно мы окрашиваем косметическую базу сперва. Вот таким способом мы, не повреждая волосы, осветлим корни до нам до нужного нам определенного уровня цвета. Так, друзья, мы продолжаем наше окрашивание. Хочу рассказать по поводу блондинок окрашивания, как окрашивать блондинку. Для того, чтобы окрашивать блондинку, нужно сделать правильную диагностику волос, потому что волосы бывают разной толщины. Да. есть тонкие, есть толстые по своей структуре волосы есть седина сто процентов есть шестьдесят пятьдесят двадцать пять процентов как бы нужно проводить правильную диагностику и я так подумал и решил в последующем видео уроках своих рассказать как правильно проводить диагностику перед окрашиванием Итак, друзья, я нанес на косметическую базу состав один-два полтора процентный. Сейчас мы выдержим 15 минут и будем наносить уже на натуральную трошую базу уже другой состав на двухпроцентном оксиде один-два. Что хочу сказать э, по поводу, в данном случае поподробнее насчет седины. Седина у нас э, при осветлении невозможно предсказать э, конкретно при, при осветлении какое, какой уровень тона выйдет. Это все делается визуально, но э, мы можем определить, э, После того, как мы окрасим, у нас пойдет второй процесс тонировки. Да? Мы можем определить, какой взять краситель для того, чтобы загасить желтизну. У нас волос тонкий. Да? Он, скорее всего, он даст желто-оранжевый оттенок при осветлении. Есть волосы тонкие толстые да тонкие волосы они тяжелее осветляются и как бы они обычно зачастую выходят желто-оранжевый цвет при конечном итоге осветления что касается азиатских типов волос толстых да у них получается в итоге при осветлении красно-оранжевый оттенок другой процесс загашения э, нейтрализации желтизны поэтому э, в нашем случае мы посмотрим как у нас какой у нас будет итог и уже выберем соответственно э, базу для, соответственно подберем краситель для тонировки, для последующего окрашивания. Итак, мы начинаем наносить краситель на корни второй состав. То есть И не смывая тот наш краситель, который мы наносили первый, нашу первую пазу, я окрашиваю поверх. При осветлении важно не экономить состав. Всегда он должен быть свежий, его должно быть много. Тогда у нас получится качественное ровное осветленное полотно. так друзья, смотрите мы выдержали нанесли на корни состав выдержали 30 минут теперь я буду эмульгировать чтобы э, стянуть э, с, корня, а с корней состав на концы и чуть-чуть почистить почистить длину убрать тонировку прежнюю которая была для этого делаем мы брызгаем слегка водой и растягиваем и стягиваем состав на концы Лучше стягивать руками, чтобы не повреждать саму структуру волоса. Можно лучше стягивать из расчетских руками на длину. И так вот эморгировать, За счет того, что у нас стап на корне был, он у нас не сильный, а он слабенький, слабенький. Он стянет, но прежнюю тонировку и почистить длину.